В Казанском федеральном университете вручили международную премию и медаль имени Лобачевского 2021. И мне дано, что с чем соединяется, я следуя этому правилу, их соединяю и получается много грани. Олимпиада по математике для студентов прошла в Казанском университете. Вот Этот праздник математики, вы понимаете, это не просто вот там кто первый, кто второй, это праздник математики и праздник дня рождения Лобачевского, который всю жизнь свою Связалась с Казанским университетом. В рамках проекта КФУ Студенчество Добро сотрудники и студенты Казанского федерального университета посетили Елабужские и Нижнекамские детские дома. Данный проект способствует раскрытию творческого потенциала, воспитанию детских домов, их самореализации. Всем привет! В эфире Универ в студии Анастасии Миронова. В хате Мансиски подвели итоги первого всероссийского конкурса студент года медики. Спецприз воевал студент пятого курса Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Уроженец Ирака Хусын Амар Сафулдин Хусейн, Будущий хирург награжден денежным призом. В Институте управления экономикой и финансов Казанского федерального университета состоялось долгожданное вручение международной премии и медали имени Лобачевского 2021 года. Все подробности в нашем сюжете. Церемония вручения премии началась с цветов к памятнику Лобачевского. А затем гости посетили музей известного математика. Обладателем медали и лауреатом премии имени Николая Ивановича Лобачевского за выдающиеся работы в области фундаментальной прикладной математики за 2021 год стал профессор Московского государственного университета имени Хал Васильевича Иджат и Джад Хакович Сабитов. Официально премии Лобачевского существует с 1895 года. Начиная с 1992 года медаль присуждается ученым-советом Казанского государственного университета. Один раз в пять лет российским и зарубежным ученым за выдающиеся работы в области геометрии. Новейшая история премии, возобновленная уже Казанским федеральным университетом, стартует в 2016 году по инициативе ректора Ильшата Гафурова. Безусловно, поддержка Выражается в том, что данная инициатива Казанского университета была поддержана президентом республики. В 2017 году формат присуждения медали и премии имени Николая Лобачевского был изменен. Теперь медаль и соответствующая денежная премия в размере 75 тысяч долларов США присуждается один раз в два года Казанским федеральным университетом за выдающиеся работы в области фундаментальной и прикладной математики. Общая сумма, которая выделяется на мероприятии, составляет 100 тысяч долларов по решению президента Республики Татарстана Рустама Миниханова. 25 из которых идут на подготовку. Для нашего банка большая честь то, что мы являемся уже третий раз. Не хочу употреблять слово спонсорами, партнерами столь престижной награды возрожденной в Казанском университете. Сфера научных интересов лауреата премии 2021 года Иджата Сабитова довольно многогранна. Среди них обобщенная задача Римана, изометрические погружения и регулярность поверхностей и метрик, теории изгибаний поверхностей и многое другое. И мне дано, что с чем соединяется, я следуя этому правилу их соединяю и получается многогранник. Сегодня премия Лобачевского престижная математическая награда, присуждаемая международным жюри, в которое входят выдающие математики со всего мира. Конечно, итоге мы отобрали 8 кандидатов. Это все выдающиеся математики, и был, выбор очень нелегкий. Но заслуги Ильшат. И Джатаковища они говорят о следующем, уже первый в тот и не понадобился первый же тут определил победителя. И Джат Сабитов убежден, что радость творчества это и есть главная оплата за труд. Я вспоминаю 90 какой-то пятый год может быть, в МГУ, когда пришел первый курс, я, я, я работал в курсе, я драчу с благодарностью студентам за то, что они пошли учиться, они они зарабатывают деньги. Это очень большое такое, скажем так, понимание, что не в, день, не в, день, не в деньгах только счастье. понимаете? Синтез творчества и математики уникальный момент для популяризации науки в целом. В Республике Татарстан год науки и технологий проходит как нигде масштабно и красочно. Надежда Мещерякова, Александр Кузнецов, Универньюз. Во втором учебном корпусе Казанского федерального университета состоялась олимпиада для студентов по математике имени Николая Лобачевского. Смотрим!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 В Казанском федеральном университете открылась первая магистратура по медицинскому направлению. Это первая подобная магистратура в вузах Приволжского федерального округа. Она позволяет за два года людям, имеющим высшее образование, получить государственный диплом о высшем медицинском образовании по направлению наука о здоровье и профилактической медицины. Напомним, 13 сентября Казанский университет получил лицензию на новую специальность готовки магистров. С 2022 года планируется набор студентов по этой новой специальности. После двух лет обучения выпускники нашей магистратуры получат государственный диплом, диплом государственного образца, где будет написано, я цитирую по документу Рособрнадзора, специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья. В этой магистратуре преподавать будут только доктора наук. Самое интересное, о чем я хочу сказать, что в эту магистратуру имеют право поступать все выпускники высших учебных заведений Российской Федерации. Прежде всего, она рассчитана на выпускников биологических специальностей, на медиков и, может быть, на выпускников физкультурного образования. В Большом зале КСК КФУ «Уник» состоялась 11-я отчетная конференция Первичной профсоюзной организации студентов Казанского федерального университета. В рамках проекта КФУ «Студенчество. Добро» сотрудники и студенты Казанского федерального университета посетили Елабужские и Нижнекамские детские дома. Подробнее о проекте волонтеров в следующем сюжете. Помимо Елабужского и Нижнекамского детских домов, сотрудники и студенты Казанского федерального университета посетили социальный приют для детей и подростков «Теплый дом», Альметьевский или Лениногорский детские дома. КФУ «Студенчество добро» — это грантовый проект студенческого клуба, получивший поддержку от Росмолодежи. Главные цели — это помощь детям из детских домов, а также популяризация добровольческого направления среди студентов КФУ. Данный проект способствует раскрытию творческого потенциала воспитанников детских домов, их самореализации. Студенты провели с нашими ребятами мастер-классы по сценическому мастерству, по вокалу, по хореографии. Все дети были очень довольны. Студенты нашли общий язык с нашими ребятами. И надеюсь, все навыки, которые сегодня дети приобрели, понадобятся им в дальнейшем и будут способствовать благоприятной социализации и интеграции в общество. Такой опыт действительно помогает воспитанникам в реализации возможностей и раскрытии культурного и творческого потенциала. Помимо этого, общение со студентами из Казани — это социальная практика, полезная для развития детей. В связи с эпидемиологической обстановкой в мире нам пришлось отложить реализацию проекта на год и немного изменить формат, а именно концертные программы перенести уже в онлайн. Прямая трансляция велась прямиком из малого зала КСК «Уникс», где выступали участники театрального коллектива Казанского федерального университета. Роберт Хасанов, Фарид Захитаглы, Универньюз. На этом все. В студии была Анастасия Миронова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!